Всем привет! Мы начинаем, наверное, новую традицию поиска самых интересных для инвестирования ценных бумаг. Рассматривать мы будем 3-4 бумаги, и в них будем искать так называемые инвестиционные идеи те идеи, которые бесплатные, они будут доступны в общем доступе, вы сможете ознакомиться, ну и примерно понять для себя, можете ли вы здесь что-то заработать. <свят> Платные идеи <свят> будут в отдельной группе ВКонтакте и в Фейсбуке, подписку на которые я буду самостоятельно регулировать, и если вы хотите получать до достаточно интересные для инвестирования сигналы, то обязательно подписывайтесь и на канал, и на платные группы, и вы сможете все видеть своими глазами, прекрасно посмотреть. Итак, повторюсь, я ориентируюсь на пяти волновую теорию Илиота, которая говорит о том, что импульс строится из пяти волн. В одном направлении импульса и трех откатных противол рассматриваем с вами первую бумагу которая является деривативом от банка втб что такое дериватив можете сами погуглить и все вам будет понятно итак Третья волна, четвертая волна, пятая волна, А волна, Б волна и еще не было С волны. А вполне возможно, что она где-то и здесь сложилась. Но акция легла в боковик <coughs> и движение ее очень и очень ограничены. Это, кстати, очень интересная идея для инвестирования, потому что в этот момент акция может просто невероятным скачком выстрелить вниз или вверх. Все зависит от того, как себя ведет рынок. Давайте посмотрим на недельный график тут мы тоже ничего не видим на дневной график на дневном графике уже акция более-менее читаемая становится и тоня во всех ее точках Но, что мы с вами можем здесь увидеть? Да, практически похоже. В таком вот масштабе мы что-то можем с вами наблюдать, да? Здесь у нас была третья волна, четвертая волна и пятая волна. Идет нарастающая опять третья волна, четвертая волна. Где-то идет и, возможно, будет пятая волна, которая будет направлена вниз. Давайте посмотрим поближе, поближе. Это была волна Б, некое движение. Но акция практически нечитаемая. К сожалению, нечитаемая. Акция. Что-то по ней сказать. Возможно, мне компетенции не хватает. Но непонятно. Надо за ней следить, смотреть, что с ней будет. Либо это будет резкий скачок вниз, либо это будет резкий скачок вверх. Пока непонятно. И когда он разовьется, тоже непонятно. Но если судить по дивидендам, то они растут. Ну, это все относительно. И как мы видим, эта дивидендная история то сильно на цену актива не влияет. Потому что эти дивиденды слезы в море. Следующая бумага, которую мы рассмотрим, это ФСКИС. Открываем ФСКИС. А, смотрим внимательно, чтобы вот у нас была акция обыкновенная. Если хотите, тоже погуглите. АО и ПО. Нет, ПА или АП. Акция, ну вот П пишет, при, привилегированная акция. PLC это значит производная от иностранного рынка. То есть эмитенты размещали свои акции на зарубежных площадках и потом только пришли путем закупки на внутренний рынок России эти акции. Так, набираем ФСКС. Наверное, смотрим. У меня здесь уже есть некая разметка. Давайте мы ее удалим, чтобы она нас не смущала. Итак, здесь явно видно окончание некой волны. Вполне возможно, что было уже окончание нисходящей волны. И сейчас идет развитие восходящего нового импульса. Если обратите внимание, то <coughs>, все бумаги повторяют... Нет, движение цены внутри какого-то конкретного инструмента, оно повторяется. Это фрактальная теория, основана на поведении живых природных явлений, да? и вот в связи с этой фрактальной теорией наблюдается, что в малых фракталах и больших фракталах живая природа имеет свойство себя повторять. А рынок у нас относится к живой природе и сказать, что как-то на нем можно ориентироваться от уровня или у него есть какая-то определенная механика и что рынок не саморазвивающийся. Практически невозможно. Итак, я бы сказал, что это была первая, вторая. В неком восходящем цикле это, возможно, только третья. И сейчас мы видим А и Б волну. А и Б волну. А и Б волну. И, возможно, у нас будет некое движение вниз С. Как мы видим, С может приходить к предыдущему волновому счету но опять же это надо рассмотреть чуть поближе. неделя переключаемся на неделю смотрим что тут было да действительно читается некая восходящая волна третья волна была вот в этой восходящей волне четвертая и некая пятая волна Неправильно. Неправильно я говорю. Где-то здесь было четвертая. Нет, это была пятая волна. И это уже завершение было после пятой волны Трехоткатное Где тут А, Б и С. Может быть они были такими. После этого идет развитие новой волны скорее всего вот это была третья это четвертая где-то здесь была пятая в этой волне скорее всего это была у нас третья волна и сейчас развивается четвертая волна либо она и же, уже имеет свойство окончится здесь мы видим внутри вот этой вот коррекции а б и С, напоминаю, что это в большой волне А. И это развивается волна Б. Возможно, она попала в плоскость, где она будет себя довольно удачно чувствовать некое время. И по особенности чередования волн, четвертая волна имеет свойство продолжаться как всю длину цикла первой второй волны и третьей, так и гораздо дольше, ну что вот здесь вот, скорее всего мы видели, скорее всего это будет просто боковое движение, давайте посмотрим еще поглубже, и мы увидим, что вот в этой вот волне закончилась третья волна. Первая дивергенция в третьей волне, четвертая и пятая волна и закончилась. Здесь у нас была раз, два, три, тройная коррекция, да. Даже вот до сюда. Вот она. Даже очень неплохо читается. И сейчас идет некий, возможно, идет некий импульс вверх. Но здесь у нас нету сигналов на покупку, зато и есть сигналы на продажу. Вполне возможно, что у нас идет развитие по ФСКС, некой волны С, которая придет а, либо вот в эти уровни, либо вот в эти уровни как было раньше если мы натянем сетку Fibonacci, мы увидим что в процентах это наверное где-то 20 процентов это где-то 60 процентов да? ну и собственно если вам интересно то вы можете самостоятельно посмотреть это дело смотрим теперь РУСГИДРО РУСГИДРО ПАУ Так, это дневной график. Сначала смотрим издалека. Издалека что мы видим? Что Росгидра у нас не пробила вот этих вот минимумов, но очень может быть, что здесь есть уложенная пятая волна. Это была коррекция. Возможно, я не утверждаю, что это было А и это Б. Вполне возможно, что так и было, но, скорее всего, все-таки это поведение четвертой волны. Это у нас была третья в нисходящем направлении, четвертая волна здесь А. Здесь идет Б формирование некое. Причем А у нас была троечная. Вот их очень хорошо видно. А Б у нас как-то усложняется. Это будет видно со временем. Вот это была третья волна В, B, или даже пятая волна В, B, и у нее сейчас идет откат вниз. Ну, собственно, бумага. Пока считаю я неторгуемая. Если что-то попытаться из нее выгодить, да, пожалуй, и ничего из нее не выгодишь, ни по дивидендам, ни по направлению рынка и я обращаю ваше внимание насколько неудачно собраны голубые фишки нашего индекса вот это вот вес ценной бумаги в индексе то есть сейчас на рынке есть гораздо более привлекательные бумаги которые показывают положительную динамику и за этими бумагами весь рынок бы отрастал у нас гораздо веселее, но в основу нашего рынка голубыми фишками положили вот такие бумаги, и они ведут себя сами видите как Unipro PAU. так Unipro PAU уже более интересная бумага на месячном графике. Это некая удлиняющаяся волна Extended Wave. Чисто по графику это третья волна, это четвертая и это еще недобитая пятая. Надо смотреть, что будет с этой волной. Третья, четвертая, третья, четвертая. Либо это третья, четвертая и пятая, либо это все третья, это четвертая с переходом через 0. И пятая недобитая волна. Может быть здесь будет некий выход сюда и надо смотреть, что будет дальше с бумагой после коррекции. Коррекция приблизительно должна прийти вот на эти уровни но я обращаю ваше внимание на каком периоде я это смотрю это месячный период то есть формирование во всех этих движений занимает но ну, от нескольких лет до десятилетия то есть это очень далекий прогноз смотрим поэтому ближе что мы видим а ближе мы видим опять слаб торгуемый рынок И здесь некая волна 3, и это в четвертой волне мы сейчас находимся, вот этого боковика. Рынок не торгуемый. Здесь надо следить за бумагой, что с ней будет дальше. Ну и определяться когда-то рынок станет, не рынок, а вот этот вот конкретный инструмент станет более торгуемый. Интеррау. Если вы помните а, ра, о, о, о. Ох ты. Ра, он так пишет? Да. Если вы помните, у нас был такой Чубайц. И в 90-е, кому было не лень, все его очень сильно не любили. Собственно, и сейчас его, по-моему, неналюбливают. Но он старательно не появляется на публике. И живет себе вполне-вполне неплохо. Interraum. Yes. У них еще продолжение. Это одно из его дичь. Ну и смотрим, собственно, в этой э, акции такое же было падение. Не могу сказать, что это такое. Надо смотреть на развитие этой бумаги в динамике, в годах, как она себя будет вести. Скорее всего, это некий боковик. А может быть это усложняющаяся коррекция треугольная. Да. Это будет видно гораздо позже. И станет понятнее. Сейчас видно только на недельном графике, что у нас закончилась третья волна, четвертая, и вот была пятая волна. И сейчас эта акция готовится к коррекционным движениям в рамках предыдущего волнового счета. Ну, самое одно это вот сюда, а там, возможно, по ступени. На сегодня обзор акций закончен, дальше мы будем с вами продолжать искать очень выгодные ценные бумаги для инвестирования на долгий-долгий срок с большой-большой прибылью. Напоминаю, что самые выгодные вещи я не буду озвучивать, скорее всего, а в простом доступе, они будут платные. Но если вам интересно посмотреть, насколько методика действенная, вы можете понаблюдать некоторое время за этими бумагами и вполне себе увидите, что методика оценки работает и расклад волновой тоже вполне себе работает на рынке. Рынок предсказать невозможно, еще раз повторюсь, но волновая методика подсчета вполне конкретно указывает, что и где сейчас по карте ВОН происходит. До следующих встреч! Счастливо!